Странный день Уже погасли свечи Но вот вставать мне лень Пора пойти на кухню Попить бы кофейку Лишь кофейку я выпью И прогоню тоску Как тоскую Разрагнать, как коску мне, так прогнать эти свечи, не зажечь и не хватит. А как он мне поможет, как мне унять доску, как доскуне разогнать, как доскуне, даль прогнать эти свечи. Не зажечь И не хватит Этих свеч Как тоску мне разогнать, Как тоску мне даль прогнать. Эти свечи не зажечь, И не хватит этих свеч.